Блять, похуй! Похуй, что я грихерил. Какая, блять, разница! Ты, блин, Ник смеялся с Хандером, а вас пить на улице. Ты, ты, ты, Ты пришла как... олегамстить. Кто мне, блин, пишет? Сказал уже в ДС надо писать. А... Так. Что? Так, ну... Стр надо ему позвонить это что, он? Ну э, слушай, ты че? Я пошел за тобой В смысле? Так... Я пошел мстить за свои потерянные шесть тысяч В смысле, блин, шесть тысяч? Мне же их нету И украл их у меня ты, блядь, как ты не понимаешь. Я не понимаю. Ты украл у меня эту привилегию. Верни пожи. Быстро. Ты как еще сюда зашел? Ты зачем мне в ск скайпе позвонил? Мы с тобой даже не переписывались. Пошел отсюда, блин. Верни, блядь, мне. Верни, блядь, донат, сука. Верни тебе не обязан ничего возвращать. Блять. Где... где пидор? Я у тебя на голове. Присмотрись. Ты где? Верни, блять, мою привилегию, тварь. Я не обязан. Блять, не то сейчас найду тебя, блять. Выпущу свою семью, нахуй. Сюда, блять, приступил. О, я тут. Иди сюда. Блядь, сука. Челмаз, ч ты за дом у тебя тут? Я, Нет, сука, не ломай, мой дом! Мразь, верни все. Верни! Да? Верни деньги, пожалуйста! Блять, сука, нет! Верни, твари! Я тебе ничего... Ты как вообще мне позвонил? Блядь. Ты... В смысле, ты сука, мне пол нахуй сломал, который я, блять, долго нахуй строил всех грифе, ой, добывал, честно. Ты как отсюда вышел? Да. В смысле, мы же занесли тебя в куб. Каким образом? Верни, алмазы мои, блять, пол наку, зачем ты сломал? Вот, вот твой новый дом. Да. Ты, ты охренел, а? Верни! Нет. Верни, тварь, блядь, пожалуйста, мой долг. Нет. Ты что? Ты мне зачем позвонил вообще, валя отсюда? Верни, блядь, мои шесть тысяч. Нет. Верни, я сказал, блядь, блядь. Пожалуйста. Да мне их нету, как я тебе их верну-то. Блять, как тебе убить тебя, блять, в ГМ один нахуй. Я думал, ты давно у меня забыл уже, а ты вернулся опять. Ч тебе надо было? Блять, отдай мои Отдай мне 6 тысяч! Сука! Вот 6 тебе... тысяч рублей! Вот тебе не 6 тысяч. Блять, нет! Зачем? На хуй ты это сделал! Нифига себе, турист я понастроил тут секреток! О, нет! Нет, блядь, мне блок не скукает! Блядь, у ⁇ бок. Зачем ты убил меня? Это не я убил, это алмазы тебя убили. Блядь, сука, ебаная шутка твоя не смешная. Блядь, нет, мне блок! Блядь, где я, сука? Ты в Саратове, парень. Какая нахуй чудесная книга, блять, что блядь, как бы Ты куда пошел, блин? Тебя надо занести обратно в портал. чё а через плечо. Уйди отсюда, из этого мира вообще. Блять, мамку, блять, покинь из этого мира, блядь. Вот, заходи в этот портал, вообще не возвращайся никогда больше. Слышь, ты... Да-да-да-да, блядь, ой, сука. Блядь, блядь, сука, ебись. Хочешь шесть тысяч? Я тебе сейчас переведу их. Да, переведи, пожалуй, бля. Вот, этих перевёл, в чате написано. Да блядь, нет, вряд ли жизни реальные деньги, блядь, ты долбоё. TIQ 0, TIQ как в рекламе, блядь, в мобильных игр. А куда я тебя переведу, ты, блин? Чего? Куда мне тех перевести, блин? Ты ж в Саратве живешь, лох. Блять! Сука, шутка ебаная, тупая. Как ты? Ты, блядь. Да сука, отъебись, блядь. Нет, моя алмазы нет! Нет! Блять! Что вот... ты делаешь-то? Да? Ты да че? Вот вниз, вниз, вниз, впади, там буду 6 тысяч. Пойдем, я тебе покажу их. Вот они... А вот, вот эту дверь заднюю ну да, ты вот, вот они, 6 тысяч, смотри, пойдем. Вот, вот сюда встанем, будут 6 тысяч. Вот они. Блять. Фу кирки, блять, нет у меня даты. Блять. Блин, а ты где? Опа, ты тут? А ты что не можешь двигаться, вау? Блять, им. Выпусти! Нет. Нет. Пожалуйста, блядь, просто верни шесть, изи. Так мне их нету, я ж тебе ничего не, не возр... Верни, блядь, админку ебану хотя бы, пожалуйста. Какую админку -то? совсем, что ли? Блять, ты забрал у меня просто так шесть тысяч, блять. Ай, лагает. Так ты чё, ну это тот самый Васт Пип тоже, Васт Пип? Это ты? Ты, блять, это я. Блин, это, я думаю, что за шесть тысяч? Так это один и человек? Что получается, Арханич 2012 это тоже ты? Кто, блядь? А, да, это я. Блин. Ч ты. Блин. Ты что думаешь меня убьешь? Кто вообще? Ого. От тебе эффекты дашь. Бей меня. Блин. Серьезно. Вот я тебя сюда разовью. Вот так вот. Да блядь, ну, за, за, за что? Да не за... за что ты гриферил? Да, блять, похуй. Похуй, что я гриферил. Какая, блять разница? Ты, блин, Ники сменил с Искандера на вас на Ты, на Ты, ты, ты блять, сейчас грифер. Ты, блять, меня нахуй убиваешь. Потом с Арханча тебя забанил по Эпиде. И ты вот поэтому не смог зайти больше и не гриферил. Вот нашел сервер мой и тут тергриферишь. Ты вообще что ли больной? Я блядь, иди, блядь, пожалуйста, да, хвост этого пира Блять, палка, без иду. А, а где, еще, где еще твой друг у тебя был? Какой-то один, один вот три, четыре, пять, три, шесть. Да, блять, а, блять! Давай зови своего грифера и его тоже забаню. Друга своего. Блядь, ну, давай ещё на него похуй, я его ебал. Блядь. Давай я тогда его забаню. Да, все, все, нахуй. Блядь, отъебись, пожалуйста, от меня, да. У него один другой, другой, ну, тебе повезло своего друга. Да блять хватит меня телепортировать, сука. Ты, за... ты, ты мне вообще сам заморальный серф 6 тысяч должен, что ты мне не отдаешь-то ничего. Это ты, блядь, мне должен 6 тысяч, блядь, ты. Меня... Так я ничего тебя не, не забирал. Я тебя по правилам забанили, ты требуешь деньги за всю. Что... Ты забрал мой привилегию, блядь. Я не забирал е. Тебе сняли по правилам. Донат, Ой, Как правило, блядь, дай мне доказательства того, что игры сериал видео там. Блядь. Так я ж тебе снимала. Блядь, ну сука, вы... ладно, прости. В смысле прости? Твоя прости, ничего не змей. Да, Блядь, ну просто верни, сука, админку. Ага, тут же, блин, прости и... Просишь деньги вот тебе за это? Кильнемся сейчас. Убивать, ну, убивать меня убивать. Я это заслужил. Понял. Что мне все равно я еще не выпадывают так Ты капец, ты вообще агрессивный школьник, как пошел нахуй! Че ты факт, то подтверждаешь, что ты такой? После... Зачем еще я Я нашел. Пришел к тебе домой. И у тебя еще у друга был вообще. куда его забанили уже навсегда? И а теперь ты остался в живых. Почему-то. Ну нах... ладно, просто, блять, просто отъебись, блядь. Просто дай я просто сейчас пойду, блядь, просто подживаюсь. Что ты сделаешь? Просто повыживаю. Ну, выживай, только не грифири, пожалуйста. Блять, мама, по за загрифил. Я пока твой дом поломаю, ладно. Блять, нет, не. Дай хотя бы ресурсы сниму, то будет, пта! Пожалуйста! Ну вот иди, добывай ресурсы. Блять, дай кирку, пожалуйста. Добыв... Железу. Ты быстрее добывай, эту ч встал, как ты бил. Я дерево, Я <смех> ха Бля.. Ч с Нахуй ты сек. Блять, ты, ты ч сделал, пта? Я ничего не делал ты о чм? Ты, вот. блядь, ты все мои алмазы в землю, блядь, превратил! Нет, это не так, ты врешь. Ты ел! Нет, я не ел его. Оху. Блять, охуел. Нет, не правда. Дай хотя бы портал гипарный, блять, сойди. Давай, там вообще на вечность будешь жить. И когда не вернешься в эту вселенную, все, заходи туда. Заходи, да. в портал, наконец-то. Заходи. Приходи в него... Блин, стоп! О, что за... так? Что? Это месть! Какая, блин, месть? Это месть, все.